Всем здорова, с вами Игра Игродрона. Ну что ж, друзья, поздравляю всех с выходом Древнесакер 2021. Несмотря на отличные прогнозы, в том числе и мои, она вышла значительно раньше. Я думаю, много из вас ее очень ждали. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь поменялось. Самая крутая фишка этой игры, это то, что игру не надо проходить с самого начала. и в предыдущей игре сохранился. Заставку главного меню, конечно же, по традиции изменили. А вот иконки карьера, Дрим Life товарищеский товарищеские матчи и больше не поменялись. Также оставили без изменений яркие моменты и тренировка. Единственное, что везде поменяли, это фон. По менюшке товарищеский матч все без изменений. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с менюшкой Дрим Life. Ну, на первый взгляд, здесь тоже ничего не поменялось, кроме фона. Ну, а теперь самое интересное, это менюшка карьера. Самые большие изменения произошли именно здесь. Самое главное, что все мои футболисты на месте. Ну и прикольно, что на месте футболистов находятся их фотографии, а не компьютерные модели. Тактическая схема остались прежними. Давайте теперь посмотрим на стадионе другие объекты. Кстати, цели игры остались прежними. Графика поменялась, теперь стадион не кажется таким старым, как предыдущая версии игры. Кстати, в комментариях на плеймаркете есть много нареканий на графику. Совет, зайдите на стройку и улучшите графику игры. Давайте посмотрим, что она предлагает трансферы. Здесь мы тоже видим, что появились фотографии футболистов, только не на всех. Но мне кажется, что с обновлениями игры они этот недостаток устранят. Здесь, как и раньше, есть скауты и агенты. По-прежнему, если нужно, можно выпустить игрока. Тем самым прокачать своих других футболистов. Ну что ж, давайте теперь запустим и посмотрим, как выглядит футбольный матч. Теперь все ясно то, что графика значительно улучшилась. в Лучшая сторона. Игра выглядит красочно. Футболисты очень похожи на настоящих игроков. Появилось даже настоящее синее небо с облаками. Добавлены фотографии футболистов. Очень жалко, что не всех, наверное, просто спешили выпустить игру. Добавят потом. Все эти множества очень украшают игру. Но мне больше всего интересно это сам матч. Ну что ж, начинаем игру. Я выбрал здесь только самые интересные моменты. Сразу видно, что по управлению ничего не поменялось. Единственное, сменили верхнюю иконку. С названием команд. Футболисты движутся очень хорошо и реалистично. Теперь за холевым ударом показывают фотографию футболистов. Ну и конечно же повтор момента. После удары не поменялись, забить мяч не так уж и сложно. Но ну, а заставки просто шикарные. Повторы моментов тоже на высоте. Единственное это то, что на слабых устройствах эта игра будет подтормаживать. Особенно при повторе моментов. Или заставок. Отдельно хотел бы остановиться на самих футболистов. Сразу видно, что разработчики постарались. В общем, хочу высказать свое мнение по поводу игры. Игра очень хороша, но еще немного сыровата. Это видно даже по тем же фотографиям. Но я думаю, что с каждым обновлением она будет улучшаться. Жаль, что дает мало монет на развитие команды и игроков. Ну и прикольно, что игрой не надо начинать сначала. Но дальше просто надо играть и становиться сильнее. Что я вам и желаю. Лично я люблю эту игру за то, что она сделана с душой. А не механически, как любые другие футбольные симуляторы. И в этом ее огромный плюс. Но кто досмотрел это видео до этого момента, напишите, чем вам нравится эта игра. Мне будет это интересно прочитать. На этом все. друзья. кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.